Бывает ситуация, когда на операции. Не на себе, у вас прям Пушкин заговорил. Сейчас кто-то до пиздится, Элкан Джон в нем запоет. Повтори, что я сказал. А, при ранении обработать рану спиртом, перетянуть жгутом, перемотать винтом. Все понятно уебаны. ебаны. Раненый будет Сидорчук. А я схуели Ваша задача за одну минуту оказать первую медицинскую помощь Сидорчуку и доставить его в безопасное место. То есть ко мне сюда. Пиздец, какой безопасный. Приготовились? Допустим, Сидорчук ранен в колено. Время пошло. Эй, ты дебилой, это спирт технический. Ну, блин, сука. Пять минут. За это время можно было роту Сидорчуков перевязать. А где жгут? Он же мог много крови.